Вторая часть решения задачи D10. Мы сейчас будем разбираться с тем, что у нас дано и что нам требуется найти. Итак, дано. Ну, конечно же, нам дан рисунок один. Этот рисунок является все-таки важной частью. Давайте с ним разберемся. Значит, здесь на рисунке у нас что было? На наклонной плоскости с углом наклона альфа, на неподвижной наклонной плоскости, можно сказать, перемещается поступательно тело 1. То есть оно, вот это тело 1, перемещается под действием силы тяжести поступательно. То есть оно будет двигаться в этом направлении. К этому телу прикреплено у нас тело... 2. Тело 2 из себя представляет вот такое строение. Значит, центр и нити всегда параллельны соответственным плоскостям. Значит, вот раз окружность, вот два окружность, это тело 2, соответственно, с какими радиусами r2 маленькая это вот этот радиус r2 и r2 большое значит это тело движется как плоско параллельно то есть вслед за телом 1 оно перекатываясь вниз движется значит поступательно движется вместе с центром масс и плюс еще вращается Но ну, это все конечно лучше будет расписать Подробнее для каждого тела по отдельности. Итак, вот здесь у нас тело 3. Оно из себя представляет закрепленный на центр вращения. Вот этот центр вращения закреплен таким образом. Значит, на его малом радиусе, это третье тело, значит, вот это малый радиус, а вот это его большой радиус. Значит, это тело 3 с радиусами R3 и R3. Значит, на его малый, ради... малый радиус соединяет его с телом 2. Значит, это все параллельно этой же плоскости, я думаю. А вот здесь у нас начальный момент, в максимально высшей точке, прикреплен шатун. То есть, вот этот шатун. Это у нас тело 4. Вот это тело 4. Вот его центр. Масс находится посередине. Поскольку шатун мы считаем тонким однородным стержнем. А здесь шатун прикреплен к ползуну. Ползун у нас совершает плоское поступательное движение. Взад и вперед. Это у нас тело. Это значит B0, точка 0 B0. Вот это у нас точка A0, B0. И что происходит здесь? Значит, шатун совершает вот такое движение. Шатун совершает, вот этот конец шатуна совершает значит, движение по окружности, точка А. А точка Б совершает вот такое движение взад и вперед, возвратно-поступательное движение. Значит, И вот эта точка Б0, шатуна прикреплена с помощью нити, все нити невесомые, нерастяжимые. Она прикреплена к центру нашего катка Пятого. Вот это пятое тело. Значит, вот оно движется каким образом? Оно движется опять поступательно вместе с центром масс. Катка. Вот этот центр масс пятого тела. Вот центр масс четвертого тела. Центр масс тела третьего тела в центре. То есть, неподвижно оно движется. Поступательно не движется, только вращается. Вот это С2. А здесь, соответственно, у нас будет где-то С1. Вот это все центр масс этих тел. Ну что ж, вот так у нас движется, вот такое у нас значит, происходит движение. Вот такая у нас система, то есть мы можем сказать, что тело С1, центр масс движется с какой-то скоростью, например, В1, центр масс С2, что делает? Движется с какой-то скоростью V 2 плюс еще что? Вращается с какой-то скоростью Омега-2, Центр масс С3 у нас только происходит вращение с угловой скоростью омега-3. Четвертое тело, значит, центр С4, он совершает сложное движение, то есть он движется, поскольку вот эта точка АВ, она совершает что? Она совершает вот такое движение, этот конец по окружности этот по вот этому отрезку движется. То есть центр С4 совершает что? И какое-то движение со скоростью v 4 и еще какое-то вращение с какой-то скоростью Омега-4. И центр С5 у нас то же самое. Совершает что? Какое-то движение со скоростью v 5 и вращение со скоростью Омега-5. b 4 что там у нас насчет ползуна сказано? Шатун считать тонким однородным стержнем, который 5 массами звена BC5 и ползуна Б пренебречь. То есть BC5, значит, вот это звено BC5 мы пренебрегаем и ползун массы этого ползуна тоже пренебрегаем. То есть вот у нас тонкий однородный стержень. То есть вот такая у нас история. Этот движется поступательно, этот поступательно с вращением. То есть плоскопараллельное движение сложно, Этот только вращательно, С3. Этот движется, значит, вот этот стержень, он движется плоско-параллельное движение, то есть и поступательное, и вращательное. И здесь то же самое и поступательное, и вращательное. Можно сразу указать мгновенные центры скоростей, поскольку это нужно для этих задач. Значит, вот точка соприкосновения, вот в этот, вот относительно этой точки происходит, что мгновенный поворот, как бы, допустим, если тело движется туда, то мгновенный поворот будет происходить соответственно сюда. Здесь у нас что происходит? Вот мгновенная точка, центр мгновенный. И здесь, соответственно, центр скоростей, понятно, он закреплен, вот, совпадает с геометрическим центром. То есть вот такие у нас вот такие данные, которые можно подчеркнуть из этого рисунка. Соответственно, определение этих V и омега для каждого случая V и Омега нам нужны, чтобы мы определяли вот по этой формуле, что, соответственно. Кинетическую энергию. Ну, здесь нам нужны будут массы и моменты инерции. С тел. Так, теперь. Но ну, эти величины некоторые даны, некоторых некоторые нет. То есть, вот у нас рисунок 1. Плюс вспомогательные вот эти подрисунки. Раз, два, три, четыре и пять. Вот у нас рисунок 1. Что еще нам дано? Ну, нам дано следующее. Масса первого тела. Она дана... а, она просто дана без числа. Ну, то есть положительно, наверное, значит она исчезнет в решении. Теперь масса 2 равна удвоенному массу третьего тела. Масса третьего тела равна 05 Масса третьего тела равна массе первого. Масса четвертого равна 0,5 от М1. И масса пятого равна 20М1. 20 раз, то есть каток 20 раз тяжелее. Далее, что нам даны? Большие радиусы R2 и R3. Они одинаковые по 12 сантиметров. Малые радиусы равен 0,5 R2. Ну, давайте мы сразу же здесь решим эту сложную задачку. 0,5 умножить на 12 это 6 сантиметров. Надеюсь, мы не ошиблись. R3 равняется 0,75 от R2. То есть, маленькие радиусы они различаются. В данном случае 6 и 9 сантиметров. Это у нас, повторюсь, значит, R2 маленький. Вот этот радиус 6, а вот этот у нас 9 сантиметров. Ну, геометрия, в общем, вся задана. Далее, R5 у нас, радиус большого диска равен 20 сантиметров. AB это длина вот этого Шатуна. Вот у нас шатун АВ. Его длина равна. L равна 4. Обозначение L равna 4R3. То есть равняется 4 умножить на 12. Это будет 48 сантиметров. Далее. И 2 относительно оси си Равняется. 8 сантиметров. Так, это у нас было что? И2 кси. Радиусы инерции тел. И что далее? И3 кси. У нас равно 10 сантиметров. Угол наклона оси э, плоскости по которой скользит первое тело 30 градусов коэффициент трения скольжения первого тела 0,1 коэффициент трения э, качения у нас равен 0,2 сантиметра у нас что там катилось на сопротивление качению тела 3 сопротивление качению тела 3. Это у нас вот это тело испытывает сопротивление своему качению. Подождите, подождите. Сопротивление качению тела 2 не учитывает. Да, странно. У нас еще тело 2 и тело 5 вообще-то испытывает качение. Ну, посмотрим сейчас. И что еще? У нас да, путь первого тела, который мы вычисляем, скорость S равняется, он проходит. Расстояние 0,06π в метрах. Обратим внимание, это в метрах, радиусов, в сантиметрах даны. Но возможно, что в задаче будут использованы только отношения радиусов. И значит, нам требуется найти скорость v1 в момент, вот когда тело 1 спустится. Что? Изначального положения оно пройдет. То есть, вот отсюда оно пройдет. Вот сюда оно пройдет путь. С. То есть, вот это тело пройдет отсюда, ну центр масла лучше, конечно, писать. Пройдет путь S равный 0,06 пи метров. Вот, пожалуй, у нас э, что требуется найти. И в следующем фрагменте мы приступим к решению.